Всем привет, на связи Сергей и в этом видео будет обзор сайта VideoSpace Как зарабатывать на просмотре видеороликов от 20$ в день и выше Сейчас я нахожусь на главной странице сайта VideoSpace Вот он как выглядит, красивенький такой И давайте поговорим о нем подробно Сколько вы можете зарабатывать на подобном сайте? Давайте перейдем в мой кошелек PerfectMoney И посмотрим сколько я заработал на предыдущих сайтах такого типа я поставил период месяц небольшим. Давайте перейдем в конец и посмотрим. Выплаты были с сайта PyTunes и Tunegaga. Вот с сайт начинается выплаты PyTunes 34 доллара, 35 долларов, 31 доллар 39 доллара 40, 35 и так, далее, и так далее. Выше, выше, выше, 36$, 52 доллара и чем больше. Я на сайте тем больше выплаты вот тут ага, пошло 70 долларов выплата 44, 53, 48, 59 и вот уже последние выплаты уже пошли по 100 долларов крутой аккаунт, вот видим 107 долларов там еще дальше есть выплаты но я не буду тратить время перейду обратно на обзор сайта здесь вы можете получать от 0,7 долларов за каждый клик по видео и давайте посмотрим как вы можете увеличить этот заработок для этого Сравним планы. Это проект в первую очередь инвестиционный, но вот тут есть такие вот планы заработка. Вы попадете, когда только зарегистрируетесь на бесплатный план, который дается на 13 дней. Вот тут написано 0,7 доллара за одно видео. Вам будет давать одно видео в день, и вы будете зарабатывать 0,7 доллара в день. В неделю вы будете зарабатывать 4,9 доллара и в месяц 21,7 доллара но я вам скажу как есть, я прямой человек и всегда говорю правду для того чтобы вывести деньги, а минимальный вывод тут 20 долларов вам надо будет купить платный пакет платные пакеты здесь от 37 долларов и до до двух с половиной тысяч долларов почти и давайте сравним преимущества на первом плане вам будут давать 2 платных видео в день вы будете зарабатывать 1,4 доллара в день план этот дается на 60 дней или на 2 месяца и чем выше план по цене тем больше срок дается для заработка допустим вот уже планы пошли на 120 дней и на 180 дней то есть на полгода. давайте рассмотрим самый маленький план на нем вы будете зарабатывать в неделю 10 долларов, месяц 43 доллара и за весь срок вы заработаете 86 долларов То есть э, больше чем в два раза от того, что вы внесли первоначально Я купил план за 199 долларов, но я буду делать аборит и повышать его То есть я заработаю 420 долларов больше чем в два раза за два месяца Я уверен, что этот проект проработает хорошо, так как здесь уже планы сбалансированные Админ подумал, все предусмотрел, я решил сделать, дал срочный проект, как бы, не под времени, чтобы все могли зарабатывать длительное время. Для того, чтобы зарегистрироваться в этом проекте, вам надо будет перейти по ссылочке или под этим видео, или на той странице, где вы увидите это видео. Я перейду с моего чата. Вот здесь, в закрепе этого чата, есть ссылочка на регистрацию. Кстати, ссылочка на мой чат будет также под этим видео. Нажимаем «Перейти» и попадаем на страницу регистрации. Теперь внимательно послушайте, как здесь правильно зарегистрироваться. В верхнее поле вписываем придуманный лоин, придумываем лоин, допустим, у меня лоин раз. Теперь почта. Почта. Обязательно используйте почту от Google, почту Dgmail. потому что на другие почты письма могут не доходить. А вам надо будет подтверждать пилкоды и так далее. Вам надо будет почта Gmail. И запомните, для регистрации на иностранных сайтах всегда используйте губерскую почту. Далее вам надо будет придумать надежный пароль и писать его в это поле и в это вот, два раза. Так, далее телефонный номер. Здесь вам надо будет сюда нажать и выбрать вашу страну. У меня страна Украина и далее писать ваш номер телефона так теперь внимательно о пин коде вам надо придумать 4 любые цифры и вписать их в это поле пин код конечно можно будет потом узнать отправив запрос на почту но рекомендую сразу записать его он вам будет нужен для вывода и для сохранения кошельков в этом поле стоит суперас мой то есть туда должен стоять этот лоин если вы видите тут пустое поле или какой то другой лоин то вы должны обновить историю, почистить историю браузера и перейти снова по ссылке, чтобы попасть под меня для регистрации в этом проекте далее вот тут определится ваша страна поставите две галочки и нажмете кнопочку регистр после регистрации вам надо будет войти в кабинет в верхнем поле должен быть ваш лоин в нижнем поле ваш пароль здесь галочка заполнить меня и нажимаете логин и попадаете в кабинет здесь сразу вот выходит такая вот табличка которую... Здесь группы чаты проекта. Вот канал, на который вы можете подписаться. И чат, в который вы можете войти. Давайте я открою этот чат. Вот он, чат этого проекта. Я в нем, как видите, модератор. Но чат закрыт, потому что тут многие писали негатив, относящийся к совершенно другому проекту, который недавно закрылся. Этот чат, конечно, админ потом откроет. Так что не переживайте, просто используйте его для информации также сразу скажу под видео и, и в рекламе будет ссылочка на мой чат, вот он как выглядит, мой чат называется «Откровенный инвестор». Попав в чат, у вас здесь выйдет бот, который вас поприветствует и попросит подтвердить, что вы не робот. Вам, на, на, вам, надо, будет, вам надо будет пройти капчу и просто нажать одну кнопочку. Извините за заикание, но это болезнь, ничего с ним не поделаешь прошу прощения, я немножко заикаюсь. Так, далее нажимаете на закрепленный пост и изучаете вот эту вот информацию. Здесь все расписано об мне, кто я такой, чем занимаюсь и что вам надо сделать необходимо в первую очередь в этом чате. Оставайтесь в чате, здесь множество конкурсов проводится, я множество провожу акции и розыгрыши и вручение денежных подарков. Далее закрываем чаты. Здесь мы нажимаем кнопочку «Клоссы закрыть» и попадаем в наш аккаунт. Здесь у вас будет по нулям, конечно, и здесь у вас будет стоять циф циферка 1, вам надо будет посмотреть одно видео, которое вам дадут на бесплатном пакете. Вы нажимаете сюда один раз, и нажимаете сюда на видео "Спайс КВ" тоже один раз. И вот тут открывается вот такой вот кинозал. Для того, чтобы быстро просматривать видео, которые вам будут даваться далее, если вы купите платный пакет, тут все очень просто. Вмете, вмете еще раз, буквально 5 секунд проходит, раз, вот я заработал 75 центов, зеленая полоска означает, что видео засчиталось. И нажимаем на вот эту вот красную полосочку, смотреть новое видео. Опять попадаем сюда, опять жмем на любое видео и продолжаем опять так же самое. Класс, класс, оно все быстро очень прощелкивается и проходится буквально за пару минут. Вот я свои два оставшихся видео посмотрел. У меня их было на сегодня аж 9 штук, по моему, по, по, по, по моему плану. Нажимаем дальше. Давайте, чтобы убедиться, что видео закончились, я пройду вот это видео. Сейчас выйдет полоса, что мне надо обновиться, чтобы видео дали больше. Ага, давайте я перейду вы достигли максимального количества оплачиваемых показов, пожалуйста, обновите свою учетную запись, чтобы получить доступ к большему количеству платных видео. То есть, здесь, чем больше пакет вы копите, тем больше видео вам даются для просмотра, и вы сможете заработать эти денежки и вывести. Так, теперь далее, что вам надо сделать. Вам надо нажать вот сюда вот сбоку, на эту желтенькую кнопочку и далее спуститься вниз и на сеттинг это настройки и нажать на настройки здесь в память и вам надо будет вписать и сохранить свои кошелечки Perfect Money манипэйр и биткоин вы можете сохранить или один кошелек или все сразу далее потом вы будете выбирать на какой вам делать вывод денежек я сохранил все сразу так для сохранения вам надо будет ввести сюда ваш пин-код который вы при регистрации я обращал ваше внимание который вы сохранили записали я надеюсь это отдельно. Если же вы забыли свой пин-код или не записали его, нажимайте на эту кнопочку Send то e-mail Ваш пин-код отправится вам на почту, указанную при регистрации на, на этом проекте. В суммаре это главная страница, где указана ваша приборная панель. Давайте пройдемся по, по ней. В, в разделе комиссион ваша комиссия за партнеров. Вам начисляется по 10% за просмотры видео вашими партнерами. То есть здесь еще можно и хорошо зарабатывать, приглашая партнеров, также на пакеты смотреть видео и зарабатывать деньги. Майн баланс отображает ваш общий заработанный баланс. С этого баланса вы можете только выводить. Пушас это баланс, это баланс покупок. С него вы можете только покупать пакеты. И для того, чтобы купить пакет, вам надо, вам надо этот баланс пополнить на сумму от 5 долларов. Так как у нас пакеты от 37 долларов, вы можете пополнить на эту сумму пакет и купить пакет с этого баланса. Как пополнять баланс? Нажимаете сюда My Money, и тут сразу вот первая кнопочка Депозит. Нажимаете Депозит, и вот мы видим минимальную сумму пополнения 5 долларов. Вы можете вписать эту сумму, допустим, выбрать кошелек, или Perfect Money или Payer или Bitcoin. Мы тут видим биткоин несколько вариантов через разные шлюзы. Но я обычно выбираю или Perfect или Payer. И вот вы пополняете баланс депозита. И нажать депозит. И далее вам надо необходимо или отменить эту операцию, или нажать и продолжить и выполнить ее. Нажимаете на эту кнопочку Perfect, вас перебрасывает на кошелек далее вы нажимаете сделать платеж и завершаете перевод как обычно я не буду ничего подтверждать я нажму cancel и меня скорее всего выкинет из это не выкинуло все нормально далее, когда вы пополните баланс у вас на этом счету отразится эта сумма пополнения, на которую вы пополнили баланс вы можете сделать апгрейд, купив пакет для этого вам, вам надо будет нажать или здесь компьютер компенсационные планы тут уже выбрать пакет или перейти на апгрейд нажав сюда в принципе без разницы или, или можно вот отсюда вот. почему у меня здесь стоит сейчас 499 потому что у меня куплен предыдущий план за 199 долларов и конечно же предыдущие поэтому не отображаются также здесь есть возможность сделать апгрейд то есть не будете платить полную сумму, а просто доплатив оставшуюся сумму до следующего пакета, например, 300 долларов. Доплатил, получил пакет за 500. Или доплатил 400 долларов, получил пакет за 600, так как плюс 200 долларов у меня, естественно, есть уже пакет. Так, теперь, для того, чтобы вам пакет этот купить с баланса, нажмете кнопочку убрать и все. И у вас будет тут указано, что ваш план обновлен. У меня тут написано, что баланс не пополнен. У вас же будет пополнен. Так, теперь далее. Давайте я вам покажу сперва, как выводить денежки, а потом покажу и расскажу, как вы можете сэкономить на покупке любого пакета. Здесь находится ваша реферальная ссылочка, которую вы можете нажать скопировать и приглашать по ней партнеров. Партнер будет попадать сразу на страницу регистрации. И именно эту ссылочку вы берите для работы с приглашениями партнеров. Вот тут сразу на него вписан, ваш будет соответственно тоже. Теперь мы рассмотрим с вами как вывести деньги. Для этого нажимаем My Money и. Здесь вторая строчка винтраф. Сразу скажу, что тут комиссия на вывод 4%. Ничего страшного в этом нету. Для этого указываем немножко меньше, чем у нас на балансе. Например, я укажу 23 доллара. Здесь вы можете выбрать, куда выводить, на Perfect Money, Pair или на Bitcoin. Я буду на Perfect Money выводить. Пин-код я конечно свой спрячу. Сюда вставляете ваш пин-код, который вы указали при регистрации или которые вы можете запросить на почту если забыли. И нажимаете на винтраф. Как мы видим, выплата в процессе. И когда она придет на кошелечек, я вам это покажу. Далее пройдемся по вкладочкам. Во вкладке мои рефералы здесь находится количество ваших рефералов. Вы можете указать любое количество. И у вас они будут показаны вот так вот сверху вниз. И на каком плане они находятся. В этой же вкладке жмите на по материалы. Здесь будут две ваши ссылочки. Но я бы рекомендую эту вот ссылочку брать на страницу регистрации для, для того, чтобы человек точно попадал под вас и чтобы не было никаких, никаких ошибочек. Далее, если вы приглашаете рефералов, то вам по-любому понадобится вот эта вот вкладочка 034, где у меня комиссион. Здесь будут накапливаться комиссии от ваших партнеров, которые вы сможете перевести. На свой основной баланс. Для этого вам надо будет нажать на вот сюда вот трансфер. Вы сможете переводить от 6 долларов комиссию на баланс для вывода. Просто впишите сюда сумму и нажмите на кнопку И комиссия переведется на ваш основной баланс. Остальные кнопки вам не надо, кроме одной. Туп обхода. Это кнопка обновления. Так как я являюсь представителем этой компании. Я могу вам давать скидку на 5% на любую сумму пополнения на этом сайте. Вот он я. Здесь Супер Суперас Сергей. Нажав на мой скайп. Вы можете присоединиться ко мне в скайпе. Звук тут не работает. Или позвонить мне по этому номеру телефона. Поэтому номеру я смогу вас проконсультировать, если, конечно, не злоупотребляемым временем. Так вот, для чего нужны представители? Для того, чтобы вам я могу дать скидку 5% на любую сумму пополнения вашего баланса. Для этого вы, как я уже сказал, свяжитесь со мной или, или в скайпе, или в моем чате. Сверху вот нажмите сюда вот на закрепленное сообщение и найдите мои контакты. Вот мои контакты находятся здесь. Нажимаете на эту ссылочку и попадаете на страницу моего сайта. Вот мой блог, как он выглядит, это страница моих контактов. Для того, чтобы связаться со мной, вот мой логин в Телеграме, или жмите сюда и попадете как раз на меня, и пишите мне в Телеграме, или в Скайпе вот здесь вот. Так, это пришло письмо мне на почту о заказе выплате. Это придет второе письмо подтверждения. Я вам покажу когда выплата поступит на мой кошелек а пока я вам расскажу о некоторых особенностях этого сайта у вас вот тут вот может стоять не usd а допустим валюта или рубли или валюта вашей страны другая но для удобства вам надо выбрать и поставить usd и будет отображаться в долларах корректно все правильно для обновления вы можете нажать здесь кнопочку аборет или здесь в прайсинг планах или здесь на этой странице сверху так далее для того чтобы вам выйти вам надо нажать или на человечка или на желтую кнопку и нажать вот эту кнопочку «Sign out». на главной странице также вы можете э, спуститься вниз и нажать на Payments Proof и посмотреть все выплаты с проекта которые были можете нажать здесь 100 и посмотреть все выплаты, которые были с проекта. Вот. Всего одна страница, то есть проект стартовал вот только недавно. Мало выплат. То есть здесь еще все впереди. Работаем, дамы и господа. Так, продолжаем наше видео. Пришли мне денежки. 23 доллара. Заходим в кошелек. Вот видим, что получим платеж 23 доллара. Нажимаем вот, обновить для чистоты. нажимаем на кошелек И вот она эта сумма проект Video Pays 23 доллара пришло ровно без комиссии ну комиссия была раньше 4 процента отнято при выводе в общем проект платит причем платит быстро да вот на почту тоже пришло письмо от проекта с моей транзакцией выплаты вот мой кошелечек все тут сходится все в порядке. Удаляю это письмо. Так, а где же тут посмотреть нашу статистику? Заходим в MyMoney, нажимаем на Logs. Здесь наша статистика, это статистика начислений. Видео ваши просмотренные. Здесь ваш заработок. Вот нажимаем на интервал комплект. Выплата выполнена 23 доллара. Моя первая выплата в этом проекте. И надеюсь, будет еще много таких выплат, так же, как и у вас. Здесь также есть партнерская статистика Вот партнерские начисления 18 центов за два видео, просмотренные партнером Что еще я вам хотел показать? А, да, хотел показать ваучер-коды Которые вы будете получать от меня на пополнение со, со скидкой 5% Для того, чтобы пополнить баланс на сумму любую со, со скидкой 5% вы, как я уже говорил раньше, напишите мне по любому моему контакту. Далее, когда вы произведете оплату на предоставленные реквизиты, я вам дам код, который вы вставите вот на этой вот странице. кода to rebeam. Вот, означает поосить код. Далее вы вставите капчу и нажмете ребим код. И у вас эта сумма появится на вот этом вот балансе ушаса. Да, еще одно предупреждение. Сейчас. Если вы просто ну, нажмете купить код, не будучи представителем, вот как я, здесь написано, поздравляем вы, представитель, вы можете получать 10% с с любой суммы. Если я, допустим, пополню на 100 баксов, я получил за 90 этот код. У, у вас же такой таблички не будет, и если вы закажете код, то вы можете его использовать для помощи своим партнерам. То есть вы можете пополнить ваш баланс, если вам надо по -по помочь допустим, вашему рефералу или партнеру э открыть пакет, вы можете ему сделать такой код, но он будет без скидки тогда и передать ему этот код и он его на этой странице погасит и получит на, на свой баланс денежку и сможет купить пакет. Вот для этого вы можете это сделать, использовать, да. В общем, такой вот классный проект, все работает, будут выплаты, присоединяйтесь ко мне нашей команде, присоединяйтесь в наш чат, ссылочки будут все под видео, как на регистрацию в проекте, так и на мой чат будет ссылочка и на мои контакты. А с вами был Сергей, увидимся в следующем видео, пока-пока.